Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Дева на май 2021 года. Это видео поможет вам ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Начнем мы с того, что Марс планета активности на протяжении всего месяца будет находиться в знаке рак, в вашем одиннадцатом секторе. Это говорит о том, что все свои усилия вы будете тратить на достижение результатов в тех делах, которые для вас на данный момент являются приоритетными. И пожалуй, это один из тех месяцев, когда действительно есть возможность совершить прорыв вперед, есть возможность сделать многое, достичь э, тех поставленных целей, которым вы шли уже давно. Вряд ли этот месяц будет подталкивать вас к тому, чтобы начинать что-то принципиально новое. Но в тех делах, которые для вас уже актуальны достаточно длительный период времени, вы сможете получить результаты. Со 2 по 3 число управитель вашего знака Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. Это так или иначе будет подталкивать вас к проявлению активности, к инициативе, которая должна исходить от вас. И будет это проявляться как по теме работы, так и в кругу близких людей. Скорее всего, вам нужно будет хорошо организовать свою жизнь в этот период, и начало месяца будет для вас достаточно активным. К тому же 2 числа Венера будет в соединении с Лилит и в аспекте к Нептуну в седьмой дом. Это может дать вам ощущение неопределенности, которое будет исходить от близкого вам человека, и это может внушать вам неуверенность в каких-то процессах, Особенно, если вы на кого-то рассчитываете в плане бумажных дел, в плане поездок совместных. Будьте аккуратны. Лучше в начале месяца рассчитывать только на себя, так как этот аспект говорит о том, что есть такая тенденция, что вас могут подвести, либо не оправдать ваши ожидания. К тому же 3 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну, и будет затронут ваш сектор коммуникации, бумажных дел, а также сектор работы, обязательств. Поэтому вы можете начало месяца посвятить решению бумажных вопросов. Это период, когда вы можете посещать государственные органы, структуры, когда нужно будет работать с бумагами, документами, договариваться с другими людьми. 4 числа Меркурий переходит в знак Близнецы по 11 июля, и все это время он будет находиться в вашем десятом секторе карьеры жизненных целей. Меркурий планета, которая управляет вашим знаком, и безусловно то, что находится в вашем секторе карьеры, говорит о том, что вы будете ставить высокие цели, высокую планку себе в этот период, но тем не менее Учтите тот факт, что в конце месяца Меркурий разворачивается в ретроградные движения. И поэтому многие темы, над которыми вы будете работать в мае, будут требовать определенной доработки в июне. Или же, скажем так, некоторые вопросы вам нужно будет поставить на паузу для того, чтобы лучше в этом разобраться, подготовиться и потом с новыми силами опять приступить к их решению. С 6 по 8 число Венера будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. Этот период может оказаться очень эмоциональным, так как будет затронут ваш сектор любви, детей. В это время вы можете либо переживать, либо пытаться контролировать какую-то ситуацию. Это период, когда вас может беспокоить финансовый вопрос, и вы будете эмоционально подходить к решению финансовых вопросов. Но в целом, так или иначе, в этот период времени вам нужна будет помощь и поддержка какого-то человека. То есть это как раз то время, когда в одиночку будет сложно решить какой-то вопрос. 9 числа Венера переходит в знак Близнецы по 2 июня, и она будет находиться в вашем десятом секторе, как и Меркурий, в секторе карьеры, жизненных целей. И в это время... Вопросы, связанные с личной жизнью, отношения с каким-то человеком могут быть для вас э, приоритетными. В этот период времени э, то, как вы умеете выстраивать отношения с окружающими, может э, повлиять на ваш имидж, репутацию, на вашу карьеру, на то, как вы сможете продвинуться дальше в ваших делах. То есть в целом Венера дает подсказку, что нужно стремиться к тому, чтобы достичь взаимопонимания в отношениях с людьми, которые вас окружают. 11 числа будет новолуние в Тельце, в вашем девятом доме. Это новолуние может принести необходимость обновить какие-то свои взгляды, убеждения. Это может касаться, опять-таки, темы взаимоотношений с какими-то людьми. Это может касаться вашего мировоззрения. За это тоже отвечает Девятый дом. Но также по этому дому проходят у нас такие темы, как дальние поездки, бумажные вопросы, очень важные. Поэтому так или иначе какие-то из этих моментов могут проявляться в вашей жизни. И по Новолунию это может быть начало работы над новыми, целями, планами, изменениями в своей жизни. К тому же в День Новолуния Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. И это действительно может дать новые полезные контакты, это может дать новые идеи, это может дать, скажем так, возможность переосмыслить какую-то ситуацию, которая не позволяла вам двигаться дальше, расти и развиваться. Но в целом девятый сектор отвечает за расширение, поэтому в любом случае данная новолуние дает вам возможность что-то расширить в своей жизни и как минимум позволять себе больше в каких-то вопросах. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте Курану и Херону, в этот период времени получается развивать одновременно несколько проектов, несколько дел. В это время не стоит фокусироваться на одной задаче. И благодаря аспекту Курану будет возможность решать вопросы быстро, и порою даже неожиданно это все может происходить. Поэтому… В этот период времени важно действовать по ситуации, по обстоятельствам. Обратите внимание также на 12 число. В этот день Меркурий будет в хорошем аспекте к Сатурну. И это создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества, для того, чтобы договариваться, давать обещания. Это хороший аспект для того, чтобы находить общий язык с людьми которых вы считаете авторитетами для себя. Но 13 числа Солнце будет в соединении с Лилитой в аспекте к Нептуну. Этот день, наоборот, склонен наносить путаницу в дела. Он может давать внутренние беспокойство без причины. Поэтому не стоит, скажем так, искать ответ на вопрос, почему я себя так чувствую, почему... У меня сегодня все получается не так, как хотелось бы. Лучше действительно серьезные вопросы на этот день не планировать. 13 числа Юпитер переходит в Рыбы по 28 июля. И переходит он в ваш сектор партнерства и взаимодействия с другими людьми. На самом деле Юпитер не окончательно переходит в Рыбы. Он только так на время заглядывает в этот знак. Но это уже дает нам возможность приоткрыть занавес и увидеть примерно, что будет происходить уже после окончательной ингрессии Юпитера, то есть, что будет происходить в конце этого года и в следующем. Так как Юпитер в вашем седьмом доме, то он создает благоприятные условия для того, чтобы начать работать с людьми, для того, чтобы расширять клиентскую базу, для того, чтобы больше взаимодействовать с Вашими друзьями, например. Это хороший показатель для брака, а также для того, чтобы узаконить отношения. Юпитер — это планета социальная, он отвечает за правила, и поэтому по данной планете проходят именно браки официального характера. 17 числа Солнце будет в аспекте к Плутону. Это очень хороший день для того, чтобы много сил направлять в работу, для того, чтобы э, уверенно продвигаться вперед, возможно, в некоторых вопросах менять свой подход. В любом случае, э, если не сидеть без дела, если много трудиться, то день обязательно окажется результативным, и э, вы сможете открыть для себя какие-то новые возможности. 18 числа Венера — которая находится, напоминаю, в вашем десятом секторе, будет соединяться с восходящим узлом. Это очень важный день. Он может принести новости, события, связанные с вашей личной жизнью, с темой отношений, с темой финансов. Это возможности зарабатывать больше, это возможности иметь более комфортные условия для работы. В любом случае обращайте внимание на те события, которые будут происходить в этот день. 20 мая — это день, когда Солнце переходит в знак Близнецы на месяц. И также в этот день будет хороший аспект между Венерой и Сатурном. Это создаст благоприятные возможности для вас в плане работы, в плане физической активности. Этот день может позволить вам решить, Целый ряд рутинных вопросов, которые давно были актуальными, но м, которые вы почему-то не могли сделать раньше. Период с 21 по 23 число сложный в плане переговоров и взаимопонимания. Могут даже возникать конфликты с другими людьми из-за напряженного аспекта между Солнцем и Юпитером, а также Меркурием и Нептуном. Так как Меркурий является управителем вашего знака, то вы особенно ярко можете ощущать определенный диссонанс в отношениях в этот период. 23 числа Сатурн разворачивается в ретроградные движение по 11 октября в вашем секторе работы и здоровья, поэтому обратите внимание на них в конце месяца. Это значит, что в конце мая Сатурн будет стационарным. И это может сильно тормозить дела, вопросы, связанные с вашей работой. Это неблагоприятное время для того, чтобы искать новую работу, чтобы менять работу, увольняться. К тому же стационарный Сатурн может повлиять таким образом, что будут давать о себе знать, какие-то хронические моменты, связанные с вашим здоровьем. 26 числа будет лунное затмение в Стрельце, в вашем четвертом секторе. И это даст возможность решить какие-то важные вопросы, связанные с темой семьи, недвижимости, вашим местом жительства. Лунное затмение — это обычно точка в каких-то вопросах. Если вы очень долго пытались, например, продать ваш дом, либо пытались найти жильё для покупки, то это затмение может помочь вам, наконец, решить этот вопрос. Если были какие-то нерешенные темы, связанные с кем-то из ваших родственников, то данное затмение также поможет в этом вопросе разобраться. В любом случае лунные затмения обычно очень эмоциональные, поэтому вы склонны эмоционально реагировать на все, что будет происходить и... в конце месяца, даже если это и не будет касаться ваших самых близких людей, либо вас лично. 27 числа Венера будет делать квадратуру к Нептуну. Это может дать вдохновение, желание творить, много вот такой энергии, направленной на что-то прекрасное, но в плане отношений это аспект довольно сложный, поэтому решение важных вопросов, связанных с близкими людьми, лучше не планировать на это время. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградные движения по 22 июня. Разворот произойдет в вашем секторе карьеры, жизненных целей. И это значит, что вы будете много трудиться в июне месяце для того, чтобы достичь результата в профессиональной деятельности, в вашей карьере это период когда вы будете работать над тем чтобы в принципе достичь важных для себя целей даже если они не касаются именно работы и профессиональной сферы к тому же меркурий разворачивается находясь в соединении с венерой поэтому очевидно что для многих из вас будет очень актуальной тема личной жизни взаимоотношений с каким-то человеком и вот фактически весь июнь может быть посвящен решению этих вопросов. И, наконец, 31 числа будет аспект между Марсом и Нептуном. Он обычно мешает сконцентрироваться на какой-то одной задаче. Поэтому конец месяца подходит для того, чтобы снизить темпы, снизить активность. По многим причинам — это и затмение, и аспект Марса к Нептуну. К тому же в этот период может быть желание больше времени проводить на природе. И это будет действительно хорошей идеей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!